Всем привет, меня зовут Иван, и э, я из Москвы э, пошел на обучение коллегу... Потому э, что когда-то давным-давно на даче я увидел своего соседа, мануального терапевта, который помогал людям. Помогал людям он очень много. К нему стояла целая толпа людей. И заходили разные люди, в основном грустные, печальные, кривые, а выходили э, ровно, с ровными спинами, счастливые, улыбающиеся. И э, я смотрел на это много-много лет, и э, ну, это реально было кайфово, когда ну, вот просто человек брал и своими руками э, доставлял э, такую пользу э, ну, окружающим. И... Э, Всегда была мечта просто научиться, просто вот уметь, чтобы можно было помочь своей жене, своему ребенку, своим родителям. Собственно, вот я нашел время, нашел в интернете Олега, приехал, прошел обучение, и, ну, я прям, ну, очень благодарен Олегу. Это действительно очень классный мастер, который очень круто объясняет, который который реально uh, обучает и помогает потому что ну, мы все, понятное дело, пришли на это обучение с какими-то там своими проблемами и мы uh, решили эти проблемы здесь мы научились uh, решать, помогать uh, окружающим эти проблемы uh, устранять Вот uh, бонусом приятным еще и диплом uh, получили ну, короче говоря... Я счастлив, что нашел Олега, что отучился. Вот. И, ну, я рекомендую этого учителя. Вот. Благодарю.